всегда оставаться мотивированным, порой бывает сложно начать запланированное, даже если вы определили себе цели и вроде знаете, что вам нужно, здесь и сейчас. Давайте разберемся с тем, как мотивировать себя действовать. Вы мысленно определили себе, что хотели бы получить за определенный период времени. Возможно, вы даже записали это в тетрадь или повесили список на стену. Прошла неделя, вторая и вы ничего не делаете для достижения своей цели. В таком случае цели являются вашими или навязываются другими или средствами массовой информации. Принесут они вам желаемое удовольствие? Проверьте это, ответив на несколько вопросов, как я буду себя чувствовать, если моя цель сбудется? Какие эмоции, действия и мысли будут у меня? Какие мои потребности будут удовлетворены, если цель достигнута? Чем я могу пожертвовать, чтобы достичь цели? Что мне даст достижение цели? Какие преимущества я получу, если достигну цели? Такие вопросы помогают глубже уйти в себя, отслеживать мотивы своих достижений. Это могут быть срочные рабочие задачи, приезд родственников или недостаток свободного времени в определенные дни недели. Все это следует продумать заранее, чтобы потом не винить себя в том, что ты не успеваешь везде. Этот анализ помогает определить проблемные зоны, где тратится большая часть вашей энергии и времени. Определите реальные и мнимые угрозы, учитывайте количество времени, которое вы готовы инвестировать для достижения цели. В то же время без ущерба для качества других важных для вас сфер жизни. Цель отличается от мечты тем, что она имеет конкретный срок реализации. Этот срок можно установить самостоятельно. Поскольку вы уже проанализировали свою ситуацию, вы теперь представляете, сколько времени нужно для достижения цели. Напишите дату достижения цели, чтобы активизировать себя и равномерно распределить шаги для достижения желаемого. Имея такой план действий гораздо легче чего-то достичь. Не придется каждый раз думать, что сегодня я могу сделать для своей цели. Есть свободная минута, есть действие, которое можно сделать, чтобы стать ближе к цели. Стоит вписывать такие шаги, которые реально сделать в течение 15 минут. Ведь 15 минут ежедневно найти не так сложно. Мотивируйте себя за успехи в прохождении шагов и старайтесь определить причины неудач. Все это даст вам бесценные знания о себе, свои потребности, мотивы и желания. Помните походы в кино на показ фильма. Техника очень похожа, лучше всего ее делать в том месте, где вы чувствуете себя уютно и безопасно. Для кого-то это дом, кто-то практикует это в любимой кофейне или дома у родителей. Найдите тихое и уединенное место для этого. Представьте, что вы переместились во времени в тот день, когда ваша цель уже достигнута. Посмотрите вокруг, что вы видите, какие ощущения в вашем теле, какие эмоции переполняют, Такое яркое представление цели помогает настроиться на достижение ее как можно скорее. Когда вы способны убедить, вдохновить и побудить себя к действиям самостоятельно, психологи называют это внутренней мотивацией. Также выделяют мотивацию, когда человек представляет яркие образы, где его цель достигнута, и им движет вперед именно желанный образ, где все хорошо. Впрочем, часто нас мотивируют и негативные вещи, когда человек очень подробно представляет себе, что будет, если он не достигнет желаемой цели. Думает об увольнении с работы и поиск денег, если он не изучит деловой английский язык. Такая мотивация тоже достаточно действенная. среди типов мотивации вообще нет лучшего или худшего, это могут быть как сувениры, так и цитаты из книг, которые вы полюбили. Окружающее пространство, которое вас окружает, стоит украсить так, чтобы вы находились в состоянии постоянного положительного настроения. Не пожалейте времени, чтобы продумать, какие именно вещи помогают вам чувствовать себя хорошо и продуктивно. Такие мелочи будут для вас пусковая для вашего мозга. Они будут напоминать о том, что вы уже чего-то достигли. И еще одна цель, вполне реальна для вас. Чтобы достигать нового, Сначала стоит задуматься над тем, достаточно ли сил у меня для этого. Такие, казалось бы, банальные вещи, как сон и чередование видов деятельности, здоровое питание помогут физиологически подготовиться организму к освоению нового. А как быть с психологической подготовкой? Как сделать так, чтобы возобновлять запас сил и положительных эмоций? Подумайте и напишите список, что помогает мне расслабиться по крайней мере 12 пунктов. Это может быть чашка кофе утром, медитация или звонок друзьям. Теперь, когда вы четко видите перед собой возможности для восстановления сил, введите в привычку делать 2-3 вещи из списка каждую неделю. И скоро вы увидите и почувствуете, что цели, которые вы планировали, начали осуществляться. И этот факт вас еще больше будет заряжать и мотивировать для осуществления следующих своих целей.